Наш коллега Роман Удот занимается расследованием нарушений на выборах, применяя различные математические методы. Власти очень не нравятся эти расследования, ведь обнародование фактов фальсификаций всегда имеет широкий резонанс. Власть наслала на него своих пропагандистов. Они преследовали его семью, устраивали провокации, и теперь он сидит под домашним арестом по надуманному обвинению псевдожурналистки НТВ. На недавних выборах Нижегородской области, где местная власть снова не смогла обойтись без привычных махинаций, Роман провел статистическое исследование. Примечательно, что в этот раз кандидат от «Единой России» проиграл кандидату-коммунисту, после чего партия «Единая Россия» обвинила последнего в подкупе. Но исследование Романа не только не выявило следов подкупа, но и наоборот. Выяснилось, что в пользу партии Единой России работали методы административного характера, в частности, голосование военнослужащих. Некоторые аномалии указывают на возможность переписывания и применения других технологий в пользу партии «Единая Россия». Посмотрите это расследование на сайте «Голоса». Второй месяц Роман не имеет возможности не только заниматься своей деятельностью, но и общаться с внешним миром. На ноге у него браслет, а каждый выход из дома за продуктами ему нужно согласовывать со следователем. Мы убеждены, что в цивилизованном мире недопустимо преследовать своих граждан по политическим мотивам. Роман должен быть немедленно освобожден, а все обвинения должны быть с него сняты. Свободу Роману Удоту. Свободу Роману Удоту.